Что да, там да, за да, соседи? Да, да. Я ему сейчас я этому соседу. Ладно. Привет. Привет. Я летал в Нью-Йорк, разузнал про, про про про темные стороны душ, как это в своем случае. Все выяснил. Твоя душа это единственная душа, можешь тебя поздравить. Да, а то было, я не знаю, что это да, было. хоть какой-то талисман, на да, хоть какой-то талисман. Нет, вчера мы не ходили никуда, мы вчера отдыхали. И зав... отдыхать. И заводили себе Если... кошечек. Да, потому что мы а, устали. А... Сейчас я еще куплю билеты, каждый покупать будет. А то в прошлый билеты? раз я все покупал. Олег, Зачем билеты покупать? Вроде... Вот, типа, да мы сейчас поедем раз, в посмотри. джунгли. У меня есть, вот знаешь, полетел. Смотри, вот знаешь, какой есть у меня волшебный талисман. Ты вряд ли его где-то видел, но такой талисман существует. Ты не умеешь пользоваться. Кстати, Олег, ты, ты мне вроде хотел браслетик дать, да? Как с нами с небес разговаривают? Да он сверху, тупой. Баб... Кого ты бог? Туалета? Иисус. Ага, Иисус. Иисусу. Хочешь магию покажу растворение просто. А... Я пойду дам, когда мы уже отправимся. Чего ну сейчас ладно. ждете? Ну все, пойдемте к поезду. Может быть, я вам дам, когда мы уже тогда отправимся. Смысл вам Смысла да, в вам этом? Жарение не давай ничего. О. Так, поезд в другой Поискалини? стороне, куда я Да, это у тебя кликуха такая теперь. Макс. Жарена. Жарена. Жареный. Я послышал Нет. Моя бабушка. Это моя бабушка. Вот ты в бабушку не пошёл. Костя, дедушка. Попроска а у меня вылигана. Да. Жалко бабушка. мне твоего дедушка, Может, то, знаешь, что у него такой... такой Жалко что что мне твоего дедушка, то, что у него внук такой... Ну, мне тоже очень много. А ты же говорил у тебя еще дядя, а, Олег, да? Посмотри, я нашел, нет, нет, нет. я нашел. Второй Иди этаж. сюда, смотри. Кидайте туда удочки. Кинь, кинь, кинь, кинь туда. Нет, удочки, кинь. Нет. Кинь туда удочки. Я полетел. Давай, давай. Ой. Чем я не летаю? Ба, <связываю> сила внутри меня <связываю> сильная. Да ты чё? Ну ка, Слова, убей этого урода, быстро. Найдёт... У него нет, э, как бы... ну, Все, погнали ну, на вот ты... поезд. Все, Поехали, поехали. Без вот второй этаж, да, второй этаж. Там еще. Все, короче, сажусь сюда все сюда. Только еды нет. Жаль, еды нету. У меня есть удочка. Удочка вкусная еда, говорят. Да, все, хватит. Буточку тебе запихну в одно место. Скоро я спать. У меня есть еще удочка. Вторая удочка. Вот такая. А знаешь, у меня тоже есть... У меня ведь тоже есть... удочка оп оп оп оп оп оп оп оп никому не нужен. Я встал. Оценил. А я смотри, как сделаю. Вот так, часы по-попо. Смотри, как я сделаю. У меня есть какой-то кольцо Спасибо. света. А что ты что за кольцо света? Ой, а да, не, у там как раз таки... Так, да? все, садимся. Я забыл тебя. Я ничего не слышу, я солнце ладно пусть он я сейчас. так так так так так так так, так, так. так. Alex, Всё, что <свеч> Люди, 77% смотрит это видео без подписки, только быстро подписался, если ты подписался, то ждем их, ха-ха-ха. Я был в поезде, что это такое? Так ничего. у меня вот есть. Тяк-тяк. это фейк. А, пойдемте туда вдоль пляжа. и отправляемся. это что еще такое? Это на, это мои братья, Горилл. Я знала, что ты, ты там что-то живое наверху. Короче, как, как план действий? Сначала достаемся от Горилл. Может быть, ты с ними подружишься? Так, а, так. Вы пока справляйтесь там с ними, мне нужно да. сюда забраться. Можно мне? Германа-то им? Так. У -у -у -у. Мне нужно как-то туда попасть. ты хочешь мне дать на жизнь и два дня на талисман! Уа, Как вы вообще? Уа, брат. Мм. кто это сделал? А ты кто вообще человек? На русском разговаривать умеешь? Слушай, ты. Короны никакие не ела, то почему-то мой, мои, по моему волшебной коробке, волшебный квадрат, покажет что-то, Лисман, у тебя. Ты его не ел случайно? Не ел никакие золотые такие крюльшки? Нет, не такие. не знаешь, как корона? Корона. Да. Ребята, я нашел... Есть две Ребята, две новости. С хорошей или плохой начинать? Значит, ну, первое Хороший. я нашел талисман, второе талисман у него <сёк> <сёк> э, слушай, а ты не хочешь мне дать корону, давай поменяемся, а. я тебе волшебный он сильный, однако мой талисман, ну талисман, ну такая волшебная штучка это мой а тебе, наверное, браслет это... это не браслет, это корона мой браслет Лови Айт. его примат, у него алисман. Это не примат. Адри, ад, адригас адригас, атакуй его. Айт. Айт. Айт. Самые бездарные люди это кошаки. Я знал, то, что кошаки бездарные люди. Но настолько у нас, столько... у нас а... талисманы. Айт. Я тебе скажу... сейчас. Опана. Небо срочно. <novelly> Лирик, ты где? Призываюсь, лири. Лирик. Лирик, крылья свободы. Или? Так. Ты не хочешь. Ой, тут, и мы начинаем все уже друг с другом. Освобождение! Ловите его! У него талисман обезьяны. Как хорошо, он не знает, как им пользоваться. Самое, что облегчает что не знает, как пользоваться Талисманом макаком. Макаки-че. Вода. Ты тупой. Интересно, э, да? да. а мне... Ну, я говорит. Хорошо Да. талисманом. знаю... Ну.. Ну... Ну... Ну... Ну... Ну... Ну.. Ну... мне... принадлежит. Я тут главная маршрут. <связывая> ну, это, это разумно. <связывая> Мне пойдет трансформироваться. Можно быстрее. Я... Еще, Люди, нам нужно что-то придумать. Закидываем его в воду. Руками, бумерангами всем. <связывая> Ребята, <связывая> а знаете, что я вспомнил? Я кое-что вспомнил. Я кое-что вспомнил. Но мне нужно срочно какой-куда сходить, потому что отряд блин, забыл, но он мне кое-что дал, пока мы ехали. <смех> <смех> <смех> <смех> он назад идет. Я там еще разбомблю. <смех> Нашел, что мне дал Адриан. Надеюсь, он... И да, mm. все. А mm. И сейчас мы будем ловить. Да. Так, ребята, у меня появился план. Но мне нужно, чтобы мы его загнали. Адриан, спасибо за то, что дал мне талисман черепавки. Но где он? А где он, ребят? Мы его потеряли. Мы его потеряли. Он тут Привет, панцер. Просто поговорим, просто поговорим. Ребята! Фигас, перемести. Фигас. Давай mm -hmm. тебе банан дам. Не бейте. Не если он выйдет, я вас всех прибьются <свес> да! <свес> ты ты про... давайте нам дашь талисман обезьянки. Мы тебе бананы <свес> дадим, много бананов. <свес> <Слушаю> тебя. <свес> у так как у меня, как я стал? встань. Я не понимаю, что, что мы обсудим. Не давать ему Филина или... Короче, Как я стала ворогом? А, понятно, вы, короче, сломали систему. Да. <с réponds> вы его выпустили? Да. А, uh -uh. я перестаю решать, идите, догоняйте, побудите двумя Филинами воронами. Я стал двойным вороном и филина. Вот всю это комбинация, это магическая комбинация. То! Темная um... магическая комбинация. Вы не совсем Держи, держи. Сними, не твой. Сломан. Все, держи его вот тебе. Двой. А у меня? Я опять у две гранаты. Что такие? Где ты? Где oh, oh. он был? Убейся! Oh. Держи где он? Пигас, перейди, среди камень чудес, и телепортируй нас. От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 Регас, ты нашел, где они? Нашел, где он? Я сейчас... Этот... Он в деревьях? Так, хорошо. Сейчас примести меня. О. О. О. О. О. О. О. О. О. О. О. Скажи еще раз, тебе было плохо слышно, кот. Кот. кот.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 он, он он. О. Фигас, о. нужна твоя... Привет, о собака, ты такая. Давай культурки-то договоримся. Не тыкай, пожалуйста, только не тыкай, только не говори, пожалуйста, послушай. Давай договоримся. Я тебе дам талисман. Я тебе дам вот такой вот талисман. Давай тебе дам вот такой вот талисман. Смотри. Смотри. Нет. Полетел. Ой, собака. Давай eh я тебе дам лири, а ты мне дашь шупу. Uh... Надо что-то придумать. Uh -huh. Был бы здесь Идреан, он бы, то есть здесь, но он что-то. О. Нужно что-то придумать. Так, шупу, вейс для трансформации. О. О. У. Да, на для этого. О. Ты что-то видел там? Да. Он стал летать. Что да мне? Ой-ой. Я не могу. Нормально этот развермер. ой люди, ой понимаете, то, что мы свисили, не сможем использовать. Все. Ой. Это... Это наверное. Так. оху мне нужно что-то придумать. Нужно что-то, ребята, придумать. Потому что мы так не сможем. Надо что-то придумать. Панцирь. Как мы должны придумать. Так, погодите, если он сейчас трансформация, я смогу его, во-первых, отслеживать, во-вторых, с ним связаться. Прием. Так. Слушай, ты мака-макакочная. Макакочная, мака. Макакочная, мака, Прием, меня, слышишь? Вот, этот макакочная макак. А что ты любишь вот, больше всего? Бананы любишь? Mm. Прием бананы mm. любишь? э mm. mm. макака, макак, а ты знал то, что мы же тебя от приматов освободили? Ты должен быть намного благодарен и отдать, нам... и отдать нам корону. Как мы ты... тебя освободили жить, ты должен ты быть благодарен. Не дом. Мешаете спать. Ты, а давай ты Мне, отдай корону, пока. Вы меня бить и мешать спать. Мы тебя не будем бить, смотри. Я сейчас даже для тебя построю защиту специальную. Давай. Заходи. заходи. Вот, смотри. Мы не будем бить. Пе -пе адригас, Адригас, заходи. Я его сейчас мы здесь. Все, смотри. Вот, ой. Сейчас. Я тебе хочу сделать защиту, чтобы ты ушёл отсюда. Быстро. Секунду. Да давай, давай. Вот ты здесь спать, ляжешь. У меня вот есть. Знаешь, что у меня есть? У меня есть вот... такие. Угу. Угу. Угу. Угу. Так, нам теперь погодите, я у него аккуратно сниму корону. Прям аккуратно. О! Корону. Вы... Кор... Хорошо, я не вы... буду. Снимать. Вы сломали мой дом. Вы Он сломать отсюда. мой дом. Короче, сейчас я, подождите. Адригас, я придумал. О. О. О. <свят> Все, они пошли поспать. Все, Адригас. О, адригас. Ой, о, о, о, адригас. Макака, можешь заходить и спать. Тебе больше никто не помешает. О, Все. Может быть, ты вот мы за такое хорошее дело, ты нам дашь корону. Но мы же о, хорошие, мы же тебе помогли. О, как снять? Тебе нужно сказать, шупу снять панцирь. Ой, с... С... С... перестали веселиться. <связь> Скажи, шубу <"Жуку> перестали вести. Ооо. Ооо. Ооо. Помогите, кто-нибудь мне выбраться. Фу. Ой все. Корону, Дай. Дай своему другу. Да, не... не так жить. Ну боже, ну блин, ну пожалуйста, ну пассанчик, ты мне дашь корону? Все хорошо. Пожалуйста, мне она очень нужна. Ты представляешь, Мы извиним, а мы тебя. Ребята, пока у нас талисман, надо уходить. Так, все, я и вытаскиваю их из астрального измерения. Спасибо большое. А ты не знаешь, а ты не хочешь, а ты нам не расскажешь, как у тебя появилась корона, как у тебя корона появилась. Не хочешь подсказать? Не. Там он горилла. Большая, она пришла, заговорила. У. забрали их из Тебя зовут. Все хорошо. Освободите тебя? мой дом, убить этих всех. Как тебя зовут? Хорошо, я Сейчас мы их освободим. Меня, меня, меня зовут да. Гарина. Понятно. Хорошее у тебя имя, в первый раз слышу. Ва. Нет, тебя в призрачной нельзя возвращать. Все, давайте. За война с обезьянами. опа хопа, И У -у -у. раз, два, три. Панцирь. Не, воз... не верну. Оно очень много Оно очень много сил наносит. <свист> Итак, начинаем. говорил. Но я бы предпочел. Пред... Предпочел, Адригас. Да. А... Ты где, прием, <сварь> Пора. Они очень нахальные, но есть. Возле короля. Хорошо, Дрига, справляйся пока один с королем. Mm -hmm. mm -hmm. Так, а, а mm -hmm. как здесь? Получайте, получайте, получайте. у mm -hmm. О. О. О. О. О. О. О. О. О. О. О. О. О. О. А. А. А. А. А. А. Главное, макака всегда да, здесь, а вперёд. он получше Она не здесь. Макака, не в она, самое, она... Главное. Нет, самое главное. Нет, самое главное, макака это я, не переживай. Ты стоишь в сторонке. Нет, не переживай. Тебе, Х, ты, кстати, главный, талисман... и... тебе, это самое главное, Тебе, видимо, тебе не рассказывал, но не ты хранитель этого талисмана. ты получил перпелокам все стой в сторонке я сказал ты должен меня слушаться я главный король приматящих я прима сохраняет так ребята давайте уже быстрее с ним разберемся а, чел который король обезьян а, ну... угу, угу. да зачем отправились. он обратно отправился не, шанхай будет пред предпоследний. Не переживай, Шанхай будет еще не скоро. Ну что, Шанхай очень дор до дорогой mm -hmm. город. Так, получай, получай, получай. Так, okay. атаку за, за всех макак в этой столице. Вот. Ну, Шупу перестань прохать. За, за, за, записка? Какая? Чуть -чуть. А дай мне ее. я умею читать в макак. Дай мне. Дай мне записку. Oh. А у кого записка? Шу. Где Шупу? Записка у кого? Какая записка? Покажи записку. Где Эту записка? записку взорвать. Вот это. Ой. К погоди. Вот э, давай я тебе... Вот, вот это взорвать записку. Вот это. Я убить этого. Вот этого вот это. Я его убить сейчас переполохом. Вот О, я его удавлю сейчас. Иди сюда. От... Отдал браслет. Ты не умеешь им пользоваться. Браслет отдай. Нет. Я все равно его, я его призвать смогу в шкатулку. Это мой браслет. Это мой браслет из моей шкатулки. Я его призвать смогу. Да у тебя фейк. У... Вы... Не переживай. Я его призвать смогу. Андрюш, предлагаю его сейчас задушить. <связывая> все, короче, я призываю браслет, я призываю браслет. А у него превратится в... Э, uh -huh, так, дай uh -huh, мне браслет uh -huh, фейковый. Uh -huh. Пока. Вот, uh -huh. Он не понимает, что ты -то, -то не хочешь отдать мне? Так, Маджести. Majesty. А Маджестию uh, забрать? Привет. Маджестию забрать не хочешь? Что? С ума с... На глазах, на глазах Адриан превратился в, в, в Бобика. О, привет. О, Адриан, ты не представляешь, на глазах там Бобик в тебя, из тебя в Бобби. Короче, шиза. Ну, Этот... понятно. Так, что вы сегодня добыли? Ура, мы получили наконец-то Так, ты мне там, давай с... обезьянку. Адриан, ну, ты... я знаю. Же... Давай обезьянку. Ой. Что это было? Шубу, нет, ты же знаешь, что, что талисманы пока сейчас опасно. Кому-то давайте надеюсь, ты не nee, в шкатулочку. Не а вот, кстати. Ушел. Давай, давай в шкатулочку. Сумерешь, сам И сам И, кстати, я Вейсы взял. Пегасса. Вейс у дома. меня. А, Пигас лучше у меня как? Ладно, Вейс. У тебя. Вейс у тебя. Фейковый тепло. А, значит, ты. Где тебе это? А тут. Да, Пегас, ладно. Poor... Все, можем выше. Только ты что, самый умный что ли? Вышел. А ну что? Отверблюда. Я же видел. Ладно, все, давайте это. Дождемся сейчас рейса и поедем. Понял, да? Понял. Ну куда? Куда? На другой рейс поедем в другой город. Мы поедем в. Нет, Шанхай мы ой, поедем позже. Ой, я... Шанхай это большой город. Нам надо будет потом, когда мы найдем много талисманов, чтобы мы. Вот. Мы сейчас, наверное, поедем. Не знаю, куда мы поедем. Я посмотрю, что у нас там следующее и поедем.